Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня у нас на заточке был очередной пациент, Серки Тишник, рабочий нож рабочего человека, который пришел ко мне заниматься в КНБ Апрелевка. Я увидел состояние этого ножа, ну и, собственно, не мог не предложить свою помощь. Естественно, за бесплатно. Обращаю внимание, Олег, так зовут хозяин ножа, ну и, собственно, внимание всех владельцев складных ножей, на следующий момент. Хлопцы, если у вас ваши ножи начинают требовать кистевого подмаха. Скорее всего, вам достаточно просто будет отрегулировать осевой винт и капнуть пару, пару капелек масла на шайбы. Даже не разбирая нож, эффект будет волшебным. Этот нож открывался чуть ли не единственный вариант, был двумя руками. Флип практически не работал. Регулировка осевого при этом. Клинок остался по центру. А люфтов... ни на грамм не прибавилось при этом механика очень конечно отдаленно издалека прищурившись но стала походить прямо на нож с подшипником соответственно точил я его на ланске от 70 камня до 2000 -го. и конечно же этот нож не сильно блещет остротой, поскольку точился он 30 градусов на сторону. Это чай не спайдырка, которая прорезает одним пушкатом телефонный справочник. Тем не менее, бумажка. Это не проблема. Б Ничего не видного, сори. Бритье. Это не проблема. И 30 градусов на сторону гарантирует, что данный нож своего хозяина в рабочем в рабочих его задачах точно не подведет у хозяина работа ответственная. Поэтому 30 градусов на сторону это самото то. Вот такие дела. Если вдруг... Какие-то вопросы по заточке, конечно, постарайтесь погуглить, найти сами. Но если вдруг какие-то очень-очень и серьезные вопросы, ну давайте, милости прошу в комментарии. Счастливо, до новых встреч!